серии мастер-классов для начинающих журналистов продолжаются. 22 ноября у студентов появилась возможность пообщаться с российским журналистом и парламентским обозревателем Игорем Севрюгиным, который до недавнего времени работал на телеканале «Дождь». Темой мастер-класса была конвергентная журналистика. Такого понятия, как средство массовой информации, уже по большому счету нет. Есть медиа, есть медиа ресурсы. То есть сейчас нельзя сказать, что сто процентов есть телевидение сто процентов есть газета сто процентов есть радио все так или иначе уходят в интернет Понятия «новые медиа» вошли в нашу жизнь с появлением цифровых, информационных, компьютерных, сетевых технологий и коммуникаций. Именно развитие интернета предоставило новые возможности для распространения информационного продукта. Сейчас у каждого телеканала, радио и газеты есть еще своя мультимедийная платформа в виде сайта, куда размещают не только, например, эфирные программы, но и эксклюзивные материалы. Намного интереснее это сделать в текстовом формате с картинной галереей, например, или вставив туда не знаю, гифки, какие-то небольшие фрагменты видео, небольшие фрагменты интервью. То есть происходит переупаковка. Также Игорь отметил, что новый журналист должен уметь снимать видео, производить текст, записывать аудиоподкасты, монтировать сюжеты и работать с блогами. Для этого универсальному журналисту важно научиться мыслить мультимедийно. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетяров, Универньюз.